Здравствуйте, уважаемые дамы и господа и подписчики канала Магия Улара Гисера. Сегодня я хочу поделиться с вами обрядом, который поможет вам бросить вредную привычку. Но перед этим подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. Итак, обряд для того, чтобы бросить курить и принимать алкоголь или завязать с вредной привычкой, проводить его необходимо в четверг, 4 числа. Когда в четверг, 4 числа вы ляжете спать, перед тем как вы заснете, скажите себе, я клянусь сегодняшнего дня бросить или клянусь сегодняшнего дня никогда больше не употреблять, не курить, не употреблять алкоголь и так далее. Обряд проверен, пользуйтесь на здоровье, вам понравилось данное видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо.